рекомендация так первое покупаем иголочки орган индийский угу. пачечком по 10 штучек они идут Такие ну, 90 до да, я... 90 там 7 второе значит для этой машины так тонкие ткани это соответственно шифон органза. все в два слоя Шута. Да, нет, нет. шифоны органза, то есть, вообще, ага, ага. то есть тюльки, может, вот такие два слоя. Жить только в два слоя. Нельзя в один слой шить. Нет, я имею в виду, чтобы настраивать машину, чтобы иголочка шла. То есть хоть А, -а, -а, хоть проверяй, половину, да. а, -а, -а все, я понял. Все настраивается только в два слоя. Так. Вот иголочка 70-80-90 максимум на тонкие ткани. Так ниточки или идеал или дортак для этой машины. Ну это цветные нитки. Ну mm -hmm. да, да да да да А так ну они в принципе у них качество более-менее, то есть не более-менее, а самое лучшее качество это идеал или дортак. Так значит средние ткани у нас идут это уже вот шелкам, сатинчики, бязи все возможные, даже можно. Ну, ХБшки. Ну, я ж бясь, это есть ХБ. Но она просто очень плотная. ХБ, ну очень плотная. Я не встали с вами так. Так, можно даже шерсть тоненькую, два слоя, то есть это 90 100 иголочка. Так, дальше у нас средне-толстые ткани. Это тоненькие драпчики, то есть джинсуха 3-4 слоя. Чего вот так пойдет. 100-110 Иголочка. Угу. Джинса на подшивку. 122. же. Угу. То есть подшиваем джинсу. Вот эти швы на металле отбили молотком. Угу. И на толщине крутим рукой. Не под педаль. Максим... Максималку четверку ставим. Толщину... Протягиваем. И не Видно. тянем никуда ага. рукой. Ага. Именно. Ага. Прогнали, а дальше на педальку и вперед. Хорошо. Иголочка Хорошо. 120. Вот. В принципе, все. Все, да? да. Иголочки меняем от толщины ткани. Так, и машиночка ткани. у вас, шестереночка, все, у вас сбиваться ничего не будет. Вы, скорее всего, иголкой толщину сделали, у вас ремешок и полетел. И то есть была бы сто двадцаточка стояла, допустим, либо. Нет, 10. я хбшку шила. Это 90. Я хб шево. Хбшку можно и восемь 8 слоев. Нет, ну я восемь слоев точно не шила. Ну, я шила в два слоя. Честно вам скажу, я не знаю, почему он полетел. Не вот да. В таком случае. Не честно. знаю. Вот я отвернулась, повернулась, и она уже не шьет. Вс. Если ну, тело там может вот Может это... быть, шестигранники раскрутились, но они. Ну да, они не затянут. Ну как? Ну может так времени. В ну, общем. Я знаю от чего. Для машинки. Я знаю от чего. Вот, для машинки ну, раз в год хотя бы профилактику делать надо, если постоянно Ну ясно, ясно. А так очистим, если частенько, тут несложно раз в месяц. Да, да, да, да, да. да. Почистились. Ну, все. если я буду шить много-то. Ну, так, все, ну, все, да? Да. Так, ну все, замечательно.